Тема сегодняшнего ролика будет, как подготовиться к тонзолектомии, если вы приняли для себя решение удалять миндалины. Прежде чем удалять миндалины, пациент проходит предоперационное обследование. Что он у себя включает? Это сдача клинических анализов крови, которые покажут отсутствие противопоказаний к операции, а именно предрасположенности повышенной или наоборот тромбообразованию. Соответственно, по результатам этих анализов терапевт выдаст вам заключение о наличии или отсутствии противопоказаний к операции. Если какие-то нюансы во время обследования будут выявлены, мы, конечно же, их скорректируем, направим вас к соответствующим специалистам и через несколько дней или же по рекомендации терапевта мы проведем эту операцию что входит еще в предоперационное обследование это рентгенография легких которая должна быть свежей не более 10 дней также мы берем за 2 дня до операции мазок ПЦР на наличие COVID. вас смотрит предварительно я уже говорил, терапевт дает заключение также мы в это обследование включили электрокардиограмму и исследования функций внешнего дыхания. Соответственно, в день операции вы поступаете с утра на точак в наш стационар, который находится на улице Ярославская 4, в СМ-клинику, вас встречают в приемном покое и госпитализируют в отделение, где мы с вами встречаемся и обсуждаем уже нюансы операции вопросы, которые у вас остались. А также перед операцией вас смотрит анестезиолог, который рассказывает вам об особенностях проведения анестезии, особенностях проведения послеоперационного периода и проводится непосредственно операция. После операции вы находитесь, переводитесь в реанимационное отделение на 2-3 часа под наблюдением анестезиолога, соответственно самые неприятные моменты, боль, там после проведения наркоза может быть небольшие головокружения, тошнота. Это все в отделении реанимации компенсируется, проводится соответствующая терапия. И уже в нормальном состоянии, когда пришли в себя, переводитесь в обычную палату. На следующий день мы вас осматриваем, даем рекомендации на руки и выписываем из стационара. Через 2-3 дня вы показываетесь на контрольный осмотр клорачу ко мне, мы обсуждаем вопросы, которые у вас возникают после операции. И, соответственно, на 5 седьмой день мы встречаемся, снимаем вам швы. Это совершенно безболезненная процедура, ее не стоит бояться. Что нам дает наложение швов во время операции? Расскажу еще о нюансах операции. Операция проводится радиоволновым ножом, что исключает избыточную кровоточивость. Ее нельзя полностью исключить. Но минимизировать можно. Ну и, соответственно, удалив миндалины, мы ушиваем в ниши, что уменьшает риск кровотечения после операционных ниш. Можно сказать, даже минимизирует, их исключает. А также ускоряет процесс заживления, потому что мы сопоставляем ткани. Мы исключаем попадание в эти ниши слюны, еды, которые, естественно, после операционного передней мы не запрещаем пациенту не пить. Есть, Наоборот, это ушивание дает возможность пациенту кушать и пить сразу после операции. Ну и, соответственно, самое главное для пациента это минимизировать боль. Боль минимизируется, пациент чувствует себя хорошо, соответственно, быстро выздоравливает. К седьмому дню мы обычно пациента снимаем швы, и пациент продолжает или приступает снова к работе, продолжает жить обычной жизнью. Поэтому, если вы решили, дарить свои медали, приняли такое решение, приходите к нам на консультацию. Я вам подробно расскажу о всех нюансах операции, познакомимся с вами. Консультация по поводу операции в СМ-клинике у нас бесплатная, поэтому придя на консультацию, вы получите полную информацию об операции, я вам покажу стационар, я вам покажу условия, в которых вы будете оперироваться. И если вы примете такое решение, мы вас пройдем.